Как статья? О, блядь! <смех> Пидарас! С**ть, <смех> что ты тут делаешь? Заканчиваем. Все, все. Альт-Альт-Ф4, просто удалить с компьютера. Я не хочу туда идти, блядь! <смех> <смех> <С>, бля! <смех> Я не хочу туда идти. Нет, все. Все. Все. Здорово, богатыри, вы попали на канал Княжа. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием P.T. Так, сегодня играем в хоррор, поэтому в ролике присутствует много ненормативной лексики. Так что, если что, я вас предупредил. Ну, у нее какое-то такое название. Сегодня просто поиграем, проходить ее полностью anything, не будем. Он, он до сих пор не замолчал, прикинь. Да. Я сегодня не один, со мной сегодня мой э, дружок сидит. Он будет, так сказать, разделять со мной все невзгоды этой игрухи. Я пока что ничего не понимаю, тут что-то какие-то часы. Эта игрушка, короче, хоррор, типа квест, поэтому я не знаю, почему их, кстати, здесь немножко провисают. Чуть-чуть. Как песок? Что это за скрипт? А, <laughs> так, он мне сюда, наверное, да? А! Он попал в то же место? Сейчас я тебя ничего не буду говорить, чувак. <laughs> ты, ты, ты, так, ты скотина, ты решил меня напугать, да? Нет, нет. Я не, не попал. Может, мне не я... сюда, может, в эту дверь надо зайти, может, может на выход надо? Свали сюда. Вали сюда, дурак. Что-то мне вообще не нравятся эти звуки Давай-давай-давай, я тебя не боюсь Открой дверь! говно Так, все, все хорошо А тут вообще двери не открываются, никакая, никакая дверь не открывается а ты запарил стучать? R3 а тут можно как-то садиться, там, прыгать? Не-не-не, по-моему, по х... даже, только даже ходить. использовать, даже использовать, по-моему, нельзя. то есть -то тут -то только ходить. Да. Бля, вот я смотрю, у меня аж стрёмно, без рохов. Вот я сейчас смотрю, как ты играешь, блядь, у меня стрёмно, да, чувак. Я, я вот нихуя не... Помню. Так, ну смотри, тут, тут R3 написано, может мне как-то надо... Так, это уебище перестало стучать. Опять он там ходит. Ты заебал ломиться, нахуй! Дверь открой! Падла. <связывая> Чё то я пока ничего. А, он. О, открылась. Это что такое, блядь? Откуда это? Вот видишь? Что-то <связывая> этого <связывая> не было. <связывая> <связывая> я про это говорю, чувак. Так, тихо. ну провисает у меня немножечко кстати О блядь! Пидарас! <свистит> <свистит> <свистит> Я больше тебя просто... <свистит> Сука! Ты чё охренел что ли? А чё это что это было? Да он постучал в дверь и <свистит> Он еще что-то вздыхает там что то скотина Я чуть кирпичи не наложил Придурок блядь так тихо. Мне надо сесть, а, а, сесть в киберспортивную позу, чтобы я сейчас тут не был. Ну, смотри, косарь, косарь, они, они заманивают меня. За, заманивают. Бля, я не хочу туда идти. Я не хочу туда идти. Нет, я туда не пойду. Да, Блять! Я не хочу туда идти. Да дверь выбей ее с ноги, блин, зайди, посмотри, кто там рыдает. Твою мать, это стрёмно. Это горел. Да хватит! Звуки да напрягающие. Это конец? Как это как начало? Я боюсь, что сейчас какая-нибудь тварь тут вылезет, короче, лицо такое, знаешь, будет стоять. Это что, Сергей Синий? Не, не похож. <связь> <связь> <связь> Выпустите меня отсюда! Что это? Откуда это здесь? А? Здесь не было этого медведя? А, может, а... Ну, я не понимаю, я не могу с ним взаимодействовать никак. Вообще Тут не видно ничего А чё у меня с поле зрением? Что? У меня поле зрения стало намного меньше Снова. Так и должно быть? Снова, наверное. Что за хрень? Может, вы это вот нажал, типа, зум. А, это ты, процей, этот, э, на ЛКМ на, на ПКМ нарми. А, вот, да. Чё, капец, я что то блин. А, а, попробуй, а попробуй так позумить в комнату. Там, может, это будет. Давай посмотрим. А, блядь! Кто, какая? А, это. О, какая тварь! Ты ч там забыл? В посмотрел, да? Да, я в зуме посмотрел. <сих> Блять. Как он меня напугал? <сих> <сих> да я капец, дернулся. <сих> <сих> Сука, что ты тут делаешь? Ты что такое? Да, <сих> <сих> блядь. <сих> я, я не хочу сюда идти. Фу! Ну, жарких зар очищений во Кто, блядь, там? Только, только, это только начало, чё. Я не хочу. Не, не хочу туда идти. Блять, я не хочу идти к этой скотине. Отойди. Аааа, -а -а, какая же тварь. Сука. Фух, это такой пересер, я не могу. Это, блядь, уже аут реально. Ну, причем самое еще, что это одна же комната. Такое самое такое... Время такое, да? Капец, я тут просто пересираю. Я говорю, я сейчас тут кирпичину... Но... Я не хочу я, я туда не пойду, блядь. Не, не, не, не, не, все, все, все. Все, заканчиваем, короче, идем обратно. Заканчиваем игру. Заканчиваем... Все, все. alt, alt, alt f 4 просто удалить с компьютера. Я не хочу туда идти, блядь. Я не хочу туда идти, ты понимаешь, я не хочу. Я не хочу сюда идти. Блядь, я не... что это за хуйня? Ты как в школьном туалете зашел, знаешь, прячешься от учителя, когда куришь там стоишь. Даже слушаешь все звуки, знаешь, когда идут, идет там, короче, зауш, Виноград, а Виноградовый, А ты чисто. Я зум случайно нажал. Я не хочу Не-не-не-не-не-не-не! Се... Блядь, это? что это за сердце? А, это. Блядь, у меня руки трясутся я тебя, я не хочу. Твою мой тебе так трясутся руки дико, я не могу просто. Блять, отойди, отойди от меня! Я не буду поворачиваться. <связывается> Что за. Слышь ты, блин, вещатель Замолчи, нахуй, почему там темно Ааа, Пропустите меня, я не хочу там идти. Мне не страшно Страха нет, вообще Все, короче, я сейчас буду играть на максимальном спокойствии У меня будет каменное лицо Меня ничего вообще не напугает Давайте, вот, вот просто вот давайте у вас нет ни малейшего шанса, вы понимаете? Ноль. У вас ноль шансов. Просто ноль. Я не хочу слушать твое поганое, неинтересное радио. Ты, у тебя еще и помехи, ты хоть настрой радиостанцию, придурок. Меня не пугаешь говорю. у тебя нет шансов форги э, э, извините и простите миссис Лиз, лиза монстр инсайтов монстр вам не что ли yeah. ну ну и где это все на что вы способны реально я жду от вас больше какой-то изобретательности давайте давайте Пугай меня. Пугай меня полностью. По-моему, я опять сделал что-то не то, да? Что-то не сделал, видимо. Вот, опять, видишь, радио? Да. Мне тут и вот ключи не очень нравятся, и честно... Да хватит меня нервировать своим блюдским звуком, тварь ты тупая. Хватит, блин, шататься тут и кряхтеть. Как бабка, блин, в поликлинике. Хватит! Так, ладно, поехали. Мне нужно искать эти фотки опять заново. Одну я нашел. Бля, вот только вот только попробуй тварь какая-нибудь вылези сейчас. И, чувак, я тебе говорю, я охренел. Ну сейчас какая реально падла вылезет? Нет, я ничего, просто я говорю, вот... у нас не было. Это, это... Так, вторую нашел. Надо сейчас, знаешь, идти по тем местам. Вот здесь, по-моему, ещё где была фотка, да? А, не ну дальше? Да? Блять, я не могу, мне стрёмно! Ты слышишь, он между строк говорит, этот ублюдок? Да, да, он говорит, типа, а? я, я зат... Зат... Заткнись, я... блядь! Он говорит, я занятый, блядь. у него вот, вот хуйня вот так же было. И потом это вот, понял. Зад... Я, блядь, не хочу слушать это радио поганое, сука, мне страшно, блядь. Сука. Okay. -а -а, я не хочу, блядь. Я вот не понимаю, что дальше-то. мы не вот, собрали... Это собрали один. Да. Блядь. Иди сзади поворачиваешься. Бля, Егор, завали! Реально, замолчи просто нахуй. Ещё знаешь типа этот ползунок громкости, короче, не на самый максимум вы, вы, вы, выкрутил. Mm -hmm. На крану у тебя нормально атмосфера есть. Да. Блять, как же он стрёмно говорит по своему радио, сука. Да-да, не -да, так, кстати, от часов, походу. Звук. Ну такой типа... А -а -а. Behind you, блядь! Уёбище! Ничего, ебать. Это ультра-стрёмное говно. Вот говорю, если прислушиваться к тому, что говорит это радио, да это что? просто забей. Это смерть, нахуй. Все заткнись. Мне главное в зуме не ходить, чувак. Это вот, это был в зуме и его ебануло и блять. Я представляю, как он охренел. Не, он так. Он там дико обосрался. Блин, я не понимаю, а что надо сделать-то? Я нашел пять фоток. Ну, шестая где-то в меню, но типа я не могу понять где. Был... А, кое-что странно, блядь, почему в меню? Что ну, мы я тебе говорю смотреть где яркость настраивается. А прям в меню? Да. Чего? Да, бред. Вообще, они говорят, что это, это нечитаемые катки? Да, да, бред. -да -да -да. так, я... так, я так понял, у вас этого вообще не было. Да, да, мы вообще без этого прошли. Мы вообще не собирали что-то. Мы просто ходили по кругу и все. От 500. Нет, ну скорее всего, мы случайно... Нет, мы ничего не собирали. Нет, нет, нет, нет, Паша все равно все смотрел. Он все осматривал. Я помню, что он ничего не собирал. Я тебе говорю, я... это... он просто ходил и мог... Да поступили? ладно, хрен с ним, типа, осматривал. Нет, просто другой вопрос, почему меня дальше по локации не пускает. Почему у меня на этом стопор идет жесткий? Ну, зачем надо сделать, значит? Тут именно, ну, все одинаково, одинаково, одинаково, пока ты что-то не сделаешь. Да, пока ты какой-нибудь пикселей найдешь, чего-то. Да. что изменилось, типа. Так в том-то и дело, что тут ничего не меняется, просто фотки лежат и все. Да, что там какая-нибудь точка где-то или... Не, по сравнению не с этим, где ты сейчас ходишь, а по сравнению с предыдущей локацией, которая была. Когда свет был в коридоре. Так, сейчас я опять сяду в киберспортивную позу. чтобы меньше не напугало. Не, если это скотина вылезет сейчас, блядь, я тут подохну. Не, там самое стрелое, это радио. Да, еще вот здесь... Кстати, у нас была другая надпись. Когда? Проходили. Какая у нас была? Я не знаю, мне кажется, там не было forgive me, Прости меня, Лиза. Это монстр во мне Спасибо, блять, обнадежили Блюдки Я не помню Блять Да я тебе говорю, он криповый, блин, капец Я не понимаю, чё... Ебать, тихо, тихо Блять Блять, чувак Блять, он говорит, ты слышишь, что он говорит, сука? Он говорит, не трогай это. Ебать. Бля, я не хочу идти туда, пока он не договорит, мне стрёмно. А может, надо подождать, пока он договорит? Да капец страшный, я в тот раз же подождал. Бля, послушаем, блядь. Бля, да пиздец какой он страшный нахуй. Погоди, стоп. Сколько я нашел фоток? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Я шесть нашел. И не, -не, не, я пять, по-моему, нашел. Да, да, я шесть нашел, смотри. Здесь одна. Но. Вот здесь одна. Вон Но. там в углу одна. Потом около картины четвертая уже. На лестнице пятой. И за колонной шестая. Я вообще шесть нашел. Да. So, ну, мне кажется, это гава... voulais... а! Что это было? Блять Где? Это, это свет так упал Ебать <с heritage> <И> <restrictions> я поспорю Мне кажется, кажется, наверное Ты можешь заткнуться, ублюдень? Или wieder... другую сторону, блять Но <sAT> <spcis> <spcionator retuts> <iyepper> nah, я же все фрагменты фотки нашел. Что за бред, все шесть как криво, да? Наклеил? Да, я и говорю, то есть мне кажется, тут какой-то одной, одной фотки не хватает, но я же все посмотрел. Behind you. Блин, Егор, замолчи. Uh -huh. Не знаю, может это в начале тут что-то есть. Все сверху, там снизу, все смотри. Биханд. Чем бы за шутка. Да, знаешь, шутки шутками сейчас сильно появится Не-не-не, да, бля, это такой нох. Это все, это сразу до свидания, не надо. Я блядь. Я просто не понимаю, что от меня хотят, я ж все посмотрел. Заебал. Я все фотки нашел, нашел 6 штук, 6 обрывок, обрывков. Бля, в окне. Не-не-не, Покаивайся. Не, в, в окне это чисто, да, это вообще забей. Я не знаю, что тут надо сделать. Почему меня не пускают дальше? Да, не чисто непонятно. Радио замолк. Да, радио замолквай вот туда. Чего гзумы так стрёмный пиздец? Да <смех> я не понимаю, что от меня хочет. Я все нашел, все посмотрел, все заткнулся, понятно. Я просто не понимаю, типа, а что надо сделать-то? Подожди, ну вот еще раз попробуй к фотке. пусть а а другое взаимодействие. А, поп попробуй да. все кнопки нажимать. Для взаимодействия ешку там. Е-шку О! О! Чувак Это что такое? Это, блядь, ну, я прочитал. Надо было делать дырку в глазу, блядь. Как я должен до этого догадаться, блядь, что а суденишь, что ли? где сейчас все, все, чувак, это другая локация? Да я понял, что это другая локация. Ааааа, твою мать... I can hear the calling to me from... Ааа, ты Ты тварь, тварь... Свали отсюда, гадина! Двигай, двигай, блять, отсюда. Давай, пиздуй нахуй обратно. тупая абсурдер. Как ты, почему ты на посадок смотрел? Я уёбываюсь. Что нахуй? Ой, блядь. Его тебя обосрался сейчас жестко. Ага. И прикинь? Не понял. Ч? Это что за звук? Блядь, чувак. Что это за звук? Я не знаю. Блядь, что это за звук? Я бы тоже не понял. Ебать. Ой, чувак, это моя была комната, которую я не знал, как пройти. Ну, типа, как на которую я играл. Я не хочу туда идти Нет, все. Все. все. Блин, никто меня там за члена сейчас не укусит, а? Бля, мне уже искренне хочется удалить эту игру с компьютера О, слушай, а Эль была? Нет Появилась? Да Блять. значит, L, может слева, типа лев? Ты слышишь это, блядь? Бля, иди ты нахуй, а? Реально, иди нахуй, все, все, блядь, все, все. Я отказываюсь помогать детям, нуждающимся в холодильниках. Тут и имеется в виду холодильникам, нуждающимся в детях. Твою мать, короче, детям, которые лежат в холодильнике. О, реал, реал, опять реал, нету. Белла нету, да. И, значит, ты нужно сделать, чтобы она опять появилась. Не понял, что ли? Ну, короче, она там что для надо сделать? Я вот не, не, не помню. А, попробуй, кстати, совсем так взаимодействовать. На какую боку ты нажал в итоге? На Е. А, на Е? Ну короче, вот понял, если чтобы взаимодействовать, на Е будет, наверное, походу. Да, я тоже понял. Бля, вот зум убери, убери зум! Придурок. Сам себя придурком назвал. да а ты допр, здесь делать надо? А? А ты допер, здесь делать нужно в итоге? Я не помню. Не, ну конечно допер и наверное. А чё ты к фотке подошел? Просто. А ты нажал на Е? E? Нет. А думаешь, надо нажать на Е? E? А, чувак, мне блест. Не-не-не, на не, ней не, не работает Ух Не-не, я того скримера, блядь, боюсь пиздец Да я тоже Эл опять нету что ты сделал, чтобы там появилось поминай? Ничего, я просто по кругу прошел. Я, может, это стукнул там что нибудь какую-то дверь, может А пробую вернуться в коридор? Мне кажется, типа коридор? Хотя там нет, но рисуется может быть, кстати. Да-да-да, ты видишь? Да, ты видишь? Охренеть, и что? Появилось. И что я, я блядь, тебе должен сделать? Не знаю. Типа опять вернуться, что ли? Блядь, это две новые буквы подписалось! Хелл? Хелл, бля Не хочу Ай до... Do... Oh. Что? Подожди, подожди. Ебать, что? Бля, у меня аж мурашки Бля, вы сами умнее? Я сижу, играю в это говно Мне кажется, все, да? Я могу yeah. на него ну, я не знаю, попробую. Проб... Или нет? Или это не все? Блин, так будешь ты твари сейчас, вот реально? Не, мне так стрёмно, если что эта тварина сейчас вылезет, блять. Нет, такая локация, типа, опять же, мне кажется Смотри, там нет сейчас буквы, опять, угу. или может я должен вот так пройти и посмотреть, нет, там нет буквы Я не знаю, почему она появилась Там появилась Hell Да, а Hell это ад? Да Вот! Hell? Ел написано, ел написано Ел, трил пил, нет, блять, ел. Не знаю. Там просто написалась буква Е. Сейчас, наверное, должен... Я когда приду, там, наверное, будет написано Хел. Нет, просто Ел опять. Опять Ел, трил пил, трил ел. Не, видимо, надо, чтобы было написано Хел, Лу, две Л. А там помнишь, в прошлый раз одна Л была? Ну, возможно, но... Или Хелп. Или Хелп, реально. Тут написано Ел. Ну, значит, что-то. Дело, что... А, может буквы надо найти? Буквы? На а, сцене. кстати, реально. Что, может реально надо буквы поискать? О, смотри! Опа. Бля, сейчас. Да сейчас затваривались. Смотри, сак... да, на стену. Нихуя нет. Я прям, по И буквы здесь исчезла. Ебать. Иди нахуй, игра. Так смотришь, это Падла сейчас придет чисто. Вот, мне кажется. Охрана. Блять! Да пошел ты нахуй! Мне кажется, что ты все сделал. Да, наверное, да. А стоп, а они а, все показалось. Хелл, блин, иди нахуй. Hell, no. Да капец стремная дерьмо, блин Уже другая локация Да, я понял уж Do you hear my voice? Я не слышу твой голос и не хочу его слышать Can you hear your own soul scream? Let's you Let us choose my voice and tell the future Are you not in mind? Well, what do you choose? You can choose Так открываем дверь, пиздюмать Дверь открываем. С ноги. Это мы не помним комната вообще. Ну, типа, тут то -то тоже не помню, но это вообще я не помню. А это типа уже ближе к концу, да? А я тут ушел короче. Ты падла, блядь, будешь стоять здесь за ниндзари? Я тебе... Что это за, дья... за дьявольская блядь, это? Иди в жопу. Я, пожалуй, просто пройду Можно? Блять, Блять, он бежать начал Он начал бежать, ты это видишь? Ты видишь? Да Что это такое? Ванну зашел Что за Это уже конец, типа? Я не знаю тут надо какой-то лабиринт идем, пройти здесь сверху ничего нету блять мне что-то не хочется знаешь так вот просто на фасте бегать у вот. них стрмно жопа понял с... с... этот... у меня очко сжимается блин какая Калина. музыка Калина. Блин, блин, реально меня за сейчас кто-нибудь укусит Потому что, наверное, тут надо что-то посмотреть Ты видишь эти глаза что ли? Да, вижу, вижу Такая крипота, блять Надо, наверное, все глаза посмотреть Выходит да. что-то крип.. крипово, кри блять АААА! -а -а -а, почему ты так темно? Да, да ебать ты ебать криповая Блин, рез то хуйня. Поэтому. Да блин, я бы что-то думаю, что так и будет В принципе, Труп. это, знаешь, разработчики позаботились обо всем. Реально Толкан, туалетка Если я обосрался от страха, идёшь в туалет Да-да-да, реально, да Погди, вот я пока здесь ничего не понимаю Здесь зачем-то есть ванная открытая, но, наверное, она для чего-то нужна ну, чисто теоретически. Не знаю. Че, есть идеи какие-нибудь? А, картина упала. Видел? Ну, она давно, она давно уже упала. Чего, блядь? произошло. Я не знаю. Может, я не выполнил, у меня съели? Ты можешь двигаться? Нет. Жесть происходит. А, то есть я типа не успел, наверное, метки говорят, давай все заново. Не знаю. Не поворачивайся назад. Я не хочу. Я не буду поворачиваться назад. Нет, хорошо, не буду. Нет, так нет. Вот сейчас мне стало очень крипово. Твою мать, как же это стрёмно как же это страшно, блядь. Так, смотри, я почти дошел. Истерика сейчас начнется, блядь Тихо Тихо Тихо Спокойно Тихо, спокойно, у меня тут лагает из-за того, что светло слишком Можно выйти? Спасибо. Это что было? Я нажал на e. Е. Рядом с фоткой. Свет, свет типа выключил? Свет выключил? Нет, я просто нажал на Е e рядом с фотографией. Вот, что это такое. Да блин, Алёна, ты такая умная. Зайди в не хочу туда заходить. Видишь, <связь> как <Ты связь> она манит меня? И что ты такая тварь, Вэл? Что? Что? Что? Кот А, может надо было выйти побыстрее? Это такое. Заново? А, это все? Типа? Это не, не, все? Не, не, подожди. Не, по, я помню, что. Такое было у вас? А я, не знаю. Мать, я не знаю. Ну, тут же вроде был. Нет, то не все. Погоди, а что за шутка? Юмора. Ну, блин, что-то я не понял. Ну вообще. Это, ну это, наверное, все. Это что-то сделать надо. Что надо сделать, блядь? Умереть? Или не умереть? Мне что то подсказывает, что надо что то делать вот здесь вот Помыться там, я не знаю, посрать, посидеть Если эта крипота сейчас сверху стоит, просто, блядь, гори в аду, реально Ну, я пока ничего не понимаю Тут, блин, какая-то палка стоит Смотри, он тебе кот говорил. А чё, а чё он не говорил-то именно, я не услышал. Смотри. Я вот сейчас больше всего Палыш, боюсь, смотри, что... Смотри, к... смотри, палочка была, палочка была, смотри. Оп. Один. Я сейчас больше всего, блядь, страшусь, то что вылезет эта тварь. Бля, такое еще и... освещение. И сожрет меня. Сюда, если вы спросите меня, зачем я сюда захожу, я сюда захожу это кирпич отложить. И здесь один. А, слушай, надо может поискать вот эти однерки? Да. Бля, я все время жду, чтобы это, что эта падла будет там стоять сверху и пугать меня. Знаешь, бабушка смотрит, хорошо ли я покушал. Ничего с балкона. Уебаем. Я, мне кажется, надо было... Остаться. Остаться, да. Похуй, уебаем. Проваливаем. Где тут звук был, блядь? Там часы, короче, какие-то начали стучать. Так, кирпич отложил. Дальше идем. Может, знаешь это как обозначение того, что ты проебался, типа лох, все? Нет, не знаю, мне кажется нет. Нет, тут же не на время. Именно тогда помню колокол. Еще света нет, кстати, почему-то опять. А колокол тогда, когда у вас был колокол такой? Я его вообще не помню. Мы... Да, мы то там же партию играл. То есть, я так понимаю, до конца игры здесь недалеко осталось? Скорее всего, да. Вот здесь. Так. Еще вот здесь должна быть? Так что, что-то здесь нет. О! А -а -а. И что это такое? У нас уже на часы в начале. Может, Блять, 12. Егор, я не хочу. 6, 6, он шесть пробил. Шесть пробил? 2. Юмать! мать! О -о -о, сука. Ты посмотри на себя, блин. Крипозавр. Я не хочу прийти. Можно я тут постою? Ты первый раз видел Чё, мне к ней идти, что ли? Я не хочу Я не знаю, походу А, она исчезла mm -hmm. Такие кри криповые звуки, это просто пиздец mm -hmm. Все хорошо Я не хочу к тебе сам возвращаться, иди ты в жопу, блять Сука, блять! И че мне отсделать? сделать? Может реально дальше? дальше, дальше иди! это вообще Она в темноте стоит, там что-то дрыхается Я смотрю, блядь, силу, я это вижу. Прыгай, как... как надо вызвать первый смех? Десять шагов сделать? Десять шагов. И остановиться. Смотри Блядь! Твою мать! Как же Лиза? хелп мне, О! телефон! Телефон, телефон oh, чувак. Oh, какому? Oh, oh, телефон! Какому телефону, где телефон? Uh, Что? Я так. Там был о, Юха о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, в последний раз в дверь. Всё, нужно сходить в дверь, всё. Да. Всё, в дверь? Да. Эй, Вэк, ну что, блядь, догадаться на вот эту хелп милизу, блядь, как? Я не да. знаю, это быть гением жизни. Чё, всё? И ахуев. Jay. Как я должен догадаться, Как я должен догадаться, реально говорить в микрофон фразы какие-то? Мне не нравится это. Hey, блин, мужик, ты что, хренел что ли? Well, yeah. so... Ну что ж, друзья, на этом мы с вами закончили Это увлекательнейшее прохождение игрушки 5 я могу сказать, то, что я обосрался Просто дико, но ну, вы наверняка это видели И не один раз Да Мне было дико стрёмно, если честно Я человек очень чувствительный к хоррорам К хоррор-играм Хоррор-фильмы я смотрю спокойно, а вот этот хоррор Игорь, у меня прям очко сжимается, да Вот, на этом давайте с вами я Попрощаюсь, я пока не решил Наверное, все-таки сделаю в две серии Так будет, наверное, поинтереснее, так что я думаю Хотя, блин, может и в одну Может, в... я пока не... Я пока, короче, не решил, может в одну сделаю серию в общем, в любом случае, спасибо вам за просмотр, спасибо за то, что посмотрели, за то, что оценили, за то, что там написали коммент, если написали, если оценили, ну, в общем, поняли. На этом я давайте с вами попрощаюсь, спасибо БГТ-3 всем, кто был, до скорой встречи, пока-пока.